Итак, я представлюсь, пока вы пишете, я представлюсь. Меня зовут Вячеслав Богданов, я собственник компании Мастер Продаж. Компания территориально находится в городе Кишневе, Республика Молдова. И наша компания занимается практическим обучением по продажам, и не только практическим обучением по продажам, но и по некоторым другим моментам обучения. В том числе на тему честности и целостности мы тоже работаем. А, по поводу меня еще, я продавец с 35-летним опытом в продажах, первую свою продажу даже уже больше, чем 35, первую свою продажу совершил в 10 лет такую осознанную. Я тренер-практик, консультант-лектор, я специалист по повышению эффективности личности, то есть я провожу некоторые курсы, коррекционные такие программки для улучшения состояния личности. Я автор статей и интервью для молдавских иностранных журналов и каналов телевидения. Uh, то есть это СТС Молдова, бизнес-класс, маклер Молдова, личные продажи России, ну и так далее. Я провел обучение для более 10 тысяч сотрудников и руководителей. Я автор практического руководства «Памятка сильного продавца» или «Мотивация продаж». Uh, по поводу образования, пару слов. Я обладаю академическим образованием в области технологий обучения, полученной за границей. А у меня 4 уровня тренера по продажам. Я обладаю специальным образованием по оценке человека. Ну и образование в области повышения эффективности личности. Вот это пару слов про меня. Потом так. Значит, я ули по поводу результатов моих. Значит, я увеличил свои продажи в 14 раз за, 16, за 6 месяцев. Я помог увеличить продажи своих студентов до 5,5 раз за 2 месяца. Я протестировал более 3 тысяч человек за последние 6 лет. Я создал собственную уникальную систему обучения продавцов. Также я обучил продажам более чем 5000 человек за последние 8 лет. И это не семинарчики, это очень много практики. Вот. Я спас от распада более 50 компаний, несколько семей. А также я являюсь лучшим, лучшим лектором СНГ. Uh, то есть буквально ну, чуть -чуть об этом чуть побольше лекции «Вся правда о наркотиках» я провожу для, бесплатные лекции для детей у преподавателей, студентов uh, более 10 тысяч учеников были у меня на этих лекциях «Вся правда о наркотиках» и uh, наши клиенты наши компании я провел обучение для очень известных брендов и не только обучение, но и другие услуги мы предоставляли Наши клиенты, кто наш клиент, вот, вот перед вами список, но в целом, как бы клиенты известные, как бы и автомобильные бренды тут есть, и международные другие компании есть и, и сети ресторанов, сети заправочных станций, ну и многие другие компании. Вот это не полный список, само собой, наших, наших клиентов это где-то, наверное, где-то 5. 7 процентов из того что у нас есть потому что есть компании которых но ну, я назову вы просто первый раз слышите поэтому я и не написал их сюда так вот по поводу лекторства я являюсь лучшим лектором э, снг в 2019 году я стал три раза лучшим лектором снг и в 2020 году уже стал, стал три раза лучшим лектором снг э, хотел спросить у вас Скажите мне, пожалуйста, вы видите полный слайд, у вас ничего не закрывается, когда вы смотрите на этот слайд, который находится сейчас перед вами? Ну вот картинка, вот тут две фотографии, один лучший лектор, а с правой стороны есть фотография из класса во время лекции. Вы видите, все хорошо? Добрый день, у меня все хорошо. Отлично, спасибо, спасибо. Ну все, двигаемся дальше. Значит, я еще являюсь отцом троих детей. Вот мои красавчики и красотки. Вот, э, самые старшие моей дочки 26 уже в этом году. Самый младший будет 3 года в этом году еще нет и трех лет. Так, вот. Э, помните, я вам говорил, что я провожу лекции для детей антинаркотические, бесплатные. У Несколько фотографий с некоторых лекций э, из разных мест. Я по всей территории Республики Малова провожу. Еще в Последнее время вообще в Кишневе почти не провожу. В основном все за территорией, даже не в муниципе Кишнев. Так, да, значит, я хочу вас попросить, вот перед вами, у вас в чате есть ссылочка на мероприятие, которое мы сейчас организовываем для детей, для родителей, для преподавателей. Это онлайн мероприятие, которое я проведу для детей, вот так же, как мы реально проводим, так и онлайн мы проведем для детей преподавателей, ну и так далее, да. И для того, чтобы мы не потратили огромное количество денег, а собрали побольше людей, детей, правильно сказать, на этом мероприятии, я хочу, ну, помните, лекция вся правда наркотиков в чате, вы можете найти ссылку и уже ею пользоваться. Я попрошу, прошу каждого из вас пригласить ваших детей, друзей, детей знакомых на лекцию правда наркотиков. Ссылка на, на это мероприятие в чате вы уже видите чуть выше посмотрите в чате, есть. Поделитесь этим мероприятием в социальных сетях, Facebook, Instagram, Одноклассники и тому подобное. Попросите ваших друзей поделиться этим мероприятием. Сообщите об этой лекции учителям, директорам школ, в которых учатся ваши дети. А кто захочет узнать больше подробностей об этой лекции, звоните, вот перед вами есть номер телефона, мой личный, на прямой, где можно задать все вопросы. Либо я вам эту презентацию чуть-чуть попозже всем скину, в чат, и вы сможете ее сами скачать, сами попользоваться, либо просто на e-mail могу вам отправить. Вот, кто хочет нам помочь с большим удовольствием, прямую эту помощь, просто раскиньте думаю, это мероприятие везде, чтобы оно было известным, потому что она мероприятие будет на русском языке сейчас, но мы проводим ее и на румынском. Вот. Оно будет не только для молдована, оно будет для любого человека, который говорит и понимает русский язык. Вот. Лекция для детей от 13 лет. То есть от 13 лет и выше. Пожалуйста. Ну что ж, начнем вебинар. Значит, у нас сегодня такая тема очень интересная, очень многие люди ее избегают, но в целом, как бы она очень важна именно из-за этого чаще всего самые основные проблемы появляются, если честно. После того, как я тестирую людей в компании, чаще всего проблема в компании, даже если она там вроде все применяет, куча технологий, куча моментов, куча нюансов, которые внедрены в компании, там, не знаю, супер-мега программ, еще что-то еще, то чаще всего это этика. Ну, этика в компании, именно из-за нее и страдает вся компания. Итак, о чем мы сегодня поговорим и что о чем я вам дам четкие интересные инструменты. Что такое честность, что такое целостность, а зачем нужны правила в команде и к чему ведет их нарушение. Очень важный момент, наблюдайте, здесь прямо четкая технология. Что такое этика в команде, чем отличается этика от правосудия, очень часто путают люди этика и, кстати, еще и этикет и правосудие. Социальный механизм оправдания членов команды, то есть что происходит, когда человек вот он ну, нарушил, что-то неправильное, сделал, и что дальше, что он делает. Как заметить, что он нарушил, он точно нарушил, даже если вы в этом не знаете, что конкретно он нарушил, но здесь вы точно будете знать, как увидеть, что он что-то нарушает. Что такое слегка натянутая критика, почему люди критикуют? Бегство как попытка удержать себя от причинения вреда хорошим людям. Закон бумеранга и как он работает в обычной жизни. «Каким должен быть человек, который сможет набрать команду этичных сотрудников?» вот, Потому что очень важно, если не тот человек набирает сотрудников, то в соответствии с этим и в компании вы найдете кучу неправильных сотрудников. «Почему людям важнее быть правыми, чем делать правильные вещи?» «Как освободить человека от его неправильных дел?» Очень важно. Человек, каждый из нас делает ошибки в жизни. И если и от их груза не освободить себя… Туда далее он, это просто со снежной ком набирается, но об этом чуть попозже. Где водятся честные и целостные сотрудники? С кого начать изменения в команде, чтобы она стала целостной и честной? Ну и само собой, очень часто, вот когда я последний, предыдущий вебинар на эту тему когда проводил, где-то ну, процентов 40 времени из, <laughs> из всего вебинара мне задавали вопросы. Вопросы и ответы заняли максимальное количество времени прямо в этом вебинаре. Скажите мне, пожалуйста, вам все видно, слышно, тема понятная, кому все понятно, слышно. Очень прошу вас написать плюсы в чате, либо можете просто включить микрофон и сказать. Хорошо, давайте я посмотрю. Отлично. Спасибо всех. Так, сто процентов, хорошо. Так, все понятно, кому все понятно. Отлично. Ну тогда я продолжим. Итак, мы движемся дальше. Значит, презентацию вебинара, которую вы сейчас видите, я по вашему запросу, я вам скину ссылочку в чат. Вы сможете оставить запрос, и я вам обязательно скину ее на тот имейл, который вы нам оставите. И только для тех, кто досмотрит вебинар до конца. Запись этого вебинара отправим всем, кто досмотрит вебинар до конца, тоже. То есть запросите, мы вам обязательно отправим. Вот. И начнем с самого простого. Что такое честность? Если честно, то и здесь очень много непонятного у многих людей. Я взял выдержку из большого толкового словаря русского языка. Там написано так. Отличающаяся неспособностью врать, открытостью, прямо той, о человеке. Свойственный такому человеку, искренний, правдивый, о человеке его характером, о человеке его характере, мыслях и поступках. Вот. Как бы вроде как бы все понятно, но в целом э, это тот, кто не врет, там, тот, кто открыт и ничего не скрывает, тот, кто прям в своих делах и слове, в своих словах, ну и так далее. Вот Это честный человек. Вот. А что такое целостность? Целостный, обладающий, кстати, тоже из толкового словаря, обладающий внутренним единством, воспринимающийся как единое целое, цельный, единый. И в нашем случае имеется в виду не просто, как бы, мы не говорим о, не знаю, там, о чашке, о компьютере, целый он или не, не целый, а больше всего о человеке, поэтому, что происходит с человеком, когда он нарушает свою целостность, что произойдет с любым человеком, когда он нарушит любую, ну, свою целостность, либо целостность, своей команды. Но в целом, как чаще всего, он нарушает сначала свое, а потом целостность команды. Само собой. Так, значит, зачем нужны правила в команде, к чему ведет их нарушение, ведут их нарушения? Значит, правила в команде нужны для выживания команды. То есть в целом, какие правила мы создаем в нашей команде. И, кстати, я вам сейчас вас сейчас попрошу сделать маленькое практическое задание. Я вам дам примера, а вы посмотрите. Очень важно, я сейчас назову некоторые правила, которые многие компании даже не пишут, либо не оговаривают. Не все, я не факт, что ваша компания такая, но бывает такое. Значит, например, там, в какой форме одежды нужно приходить на работу? Не предупредил, ну и пришел человек, в чем захотел. Вот, ну, вроде это не писанное правило, но в компании это должно быть всегда написано. Либо. Человек не знает, сколько времени он должен быть там, не знаю, на обеде. Либо человек не знает, где покурить. Ну, поэтому для этого создаются именно эти правила. И потом мы не понимаем, почему он нарушает, и его, у него нет никаких угрызений совести. Да потому что он не знает, что он нарушает. Просто. Все очень просто. Например, что еще? В компании может быть такое, что человек делает что-то неправильно, не зная это. Вот. Это не нарушение. То есть он не ощущает себя плохо. Вот. Но это все равно ведет к разрушению компании, к разрушению какого-то результата деятельности, производства, еще чего-либо. Поэтому правила в компании нужно для того, ну, например, график работы. Для чего нужен? Для того, чтобы не потерять каких-то клиентов, заработать больше денег. То есть прийти в 9, а не в 9.30. Понятно? Ну и так далее. То есть выживание команды четко зависит от того, насколько хорошо соблюдает каждый член команды, это правило. Эти правила, целый спектр. Нарушение правил ведут к внутренним разрушениям команды и ведет к ее полному исчезновению. Вот и все. То есть, когда нарушаются правила, они потихонечку уменьшают команду. Какой-то клиент ушел из-за того, что кто-то опоздал на работу. Какой-то клиент отказался с вами работать только из-за того, что пришел, ну, опоздал курьер, который должен был что-то доставить, ну и так далее. Вот. Хотел бы спросить, у кого, из вас, у кого из вас в компании есть написанные правила? У кого из вас в компании есть написанные правила? То есть есть четко написанные правила, как живет компания. Очень прошу написать плюсы в чате. Либо просто напишите, да, есть такие правила. Все написаны. Нет, к сожалению, Алексей, ясно, есть такие правила, отлично. Посмотрите, для всех рекомендую, посмотрите те, кто есть. Значит, посмотрите, какие правила чаще всего нарушаются сотрудниками. Нет, ком в компании есть а у меня в команде нет ясно бывает такое значит смотрите посмотрите какие правила чаще всего нарушаются сотрудниками либо членами команды и донесите до них в письменной форме это правило потому что бывает такое что они просто не знают об этом и ну и происходит что происходит поэтому целостность команды зависит от того насколько каждый член команды соблюдает те самые правила потому что именно они ведут к тому улучшения тем результатам о которых мы сейчас говорим хорошо спасибо что все написали значит мы двигаемся дальше так ну вот вот именно для для этого нужны правила что такое этика Значит, этика, я прям специально вам даю дефиницию этого слова, потому что именно из-за него, именно в результате тестирования людей я выяснил, что именно из-за нарушения этих, этики человека, человек, э, либо команды, да, э, именно и теряются результаты в компании. Действия, которые человек, то есть этика, что такое? Действия, которые человек предпринимает по отношению к самому себе, для того, чтобы исправить что-то в своем поведении или справиться с какой-либо ситуацией в которую он вовлечен. Если его поведение или эта ситуация противоречит идеалам и высшим интересам его группы. Это личное дело человека. То есть это не этика, это не дело целой компании. Это личное дело одного человека. Если человек этичен, то он этичен по своему собственному решению. И он сам поддерживает это состояние. Например, что значит этичен человек? Например, вы подошли к человеку, он там как-то не так производит продукт, и у него там, не знаю, там получаются плохие шурупы, которые вы производите, да. Вы подходите, он, говоришь, друг, смотри, вот, вот ты знал, что вот это неправильно. Он говорит, не, не знал. Ну ладно, давай исправим. Он тренируется, обучается, учится, как делать эти шурупы вот так, как надо, ну и исправляется. То есть у него далее начинают получаться хорошие шурупы. Либо э, человек один раз опоздал, он увидел, что что-то происходит в городе, там, не знаю, пробки еще остальное, либо он первый день на работу пришел, вот, и второй день он понимает, что ему надо встать на полчаса раньше, чтобы прийти вовремя на работу. Вот в этом случае это его собственная этика, он сам, сам по своей собственной совести, ну и правилам исправляет это. Вот это и есть та самая этика. У кого Для кого эта идея реальная и вы, поним, вы также понимали слово «этика», как я сейчас вам описал, пожалуйста, плюсики в чате. Плюсы в чате. Для тех, для кого эта идея реальна, понятно. Именно так и было. Хорошо, спасибо. Спасибо, ребят. Отлично. Хорошо, но ну я продолжу тогда демонстрацию свою. Так, значит, с этикой разобрались. Чем отличается этика от правосудия? Значит, этика – это… Ну, давайте я прочитаю, что такое правосудие, вы сами обратите внимание. Правосудие – это действие, которое группа предпринимает по отношению к человеку, если он не предпринимает нужные этические действия самостоятельно. То есть, если человек ничего не делает, чтобы исправить свои какие-то нарушения и еще что-либо что-то еще, что он нарушает какие-то правила, Очень прошу выключить микрофончики, либо я вам выключу сам, как хотите, как скажете. Да, то э, это ведет к тому, что группа, правосудие, действия, которое группа предпринимает. То есть в этом случае э, группа делает что-то, чтобы человек больше не нарушал это правило. Либо он исключает этого члена, члена группы из своей группы. Либо он просит его исправить это, ну, группа просит, она просит члена группы исправить ситуацию. Если он долгое время не исправляет, продолжает повторять ту же самую ошибку, не желая ничего изменять, то в этом случае чаще всего группа расстается с такими членами группы, если честно. Дальше, социальный механизм оправдания членов команды. Оправдание – это попытка уменьшить то неправильное путем объяснения, почему то неправильное, на самом деле правильное. Например, я вам дам пример, чтобы было понятно. Например, человек опоздал на работу. Он говорит: Ну, блин, маршрутки не ходили. Ну, не знаю, там, троллейбус в пробке стоял. А это не значит, что это оправдание это не вранье. Это просто попытка уменьшить то неправильное. Человек никогда не оправдывается, если он считает сам, что он ничего не нарушил, что он все правильно поступил. Нету смысла оправдывается, говорит, что там маршрутка сломалась, когда ты пришел на 15 минут раньше на работу. А вот если на 15 минут позже на работу, то тогда точно оправдывается. То есть вот, вот человек всегда будет оправдываться, говорит вам он вам это, либо он для себя в уме думает, что ты, блин, маршрутка же, там погода плохая была, снег был, дождь был, ну еще что-то такое. Я надеюсь, вы такое уже наблюдали, вам не надо это долго описывать. Я думаю, что даже ребенок, который ваш приходит из школы и, ну, говорит, что я получил двойку, потому что учитель плохо, плохо объяснял, либо там сосед там отвлекал и так далее, ну, такое бывает. Я думаю, вы такое уже слышали и видели. Итак, мы движемся. Кстати, кто согласен, что именно люди всегда оправдываются, когда э, нарушают какое-то правило? Напишите плюсы в чате, кто согласен, что люди оправдываются, когда когда нарушают что-либо. Если человек оправдывается, значит он признается. Да, совершенно верно, Николай. Да, именно так. Алексей, спасибо. Октавиан, спасибо. У кого есть еще идеи по этому поводу? оправдывается. Точно. Вы уже видели, Ольга, если я правильно понял. Понял. Хорошо. Значит, для вас реально мы двигаемся дальше. Я не буду долго стоять на этой теме, потому что тема, ну, такая не короткая Я постараюсь все, как бы, вам описать. Итак, дальше. Вот это социальный механизм. То есть, это, это, это то, что происходит вообще как что-то что-то человек нарушает. То есть первое, что он делает, это он оправдывается. Всегда, везде, в любом месте. Неважно, это вы или это ваш сотрудник, либо ваши дети, жена, муж, неважно. Вот всегда это так будет происходить. Дальше. Что такое слегка натянутая критика и почему люди критикуют? Когда вы слышите в чей-то адрес едкую и грубую критику, которая кажется слегка натянутой, Знайте, что вы имеете дело с неправильными делами против объекта критики. Если, например, один из членов вашей команды приходит к вам и критикует другого, говорит, да ты знаешь, да он там не сильно крутой, там, плохо продает там. либо ты, ты знаешь, да, да, да, у него же там жена такая-то, такая-то, да ты знаешь, да, ну что-то типа этого, да он плохо одевается, там. да у него денег нет, да у него машины нет, все остальное. Это говорит о том, что эта критика слегка натянутая. То есть нет конкретики такой точно-точно идеальной, да? Если этот человек критикует кого-то при вас, это говорит о том, что этот человек, который критикует кого-то, вот этот человек против того человека, что-то совершил что-то неправильно. неважно, может, не помог, когда надо было помочь, а может быть, сделал что-то неверное против этого человека, вот и все. Вот это всегда так происходит. То есть для чего человек критикует? Для того, чтобы отбелить себя и приуменьшить того. То есть, знаете, как? когда человек получше, а ты похуже, ты как-то хочешь вынырнуть из этого болота. И ты, чтобы вынырнуть, ты думаешь, что если кого-то уменьшишь, то ты вынырнешь. Нет, не вынырнешь. Но многие люди так считают. Поэтому я надеюсь, вы видели такое. Кто видел такую ситуацию, когда как-то неосознанно, не совсем... Четко, на, натянута критикую другого человека. Ок. Для кого это реально? Напишите плюсы в чате. Для кого реально натянутая критика? Вы видели это? Такой проект был. Обесценивать чужой труд. Да, да, это тоже такая натянутая критика. Хорошо, еще что? Не раз видел натянутую критику. Понял. Я видел, тонешь сам, топи другого. Ну, блин, они не просто топят другого. Они, видите, они тонут, но для, но для того, чтобы вынырнуть, это, знаете, как, как это выглядит? Чтобы вытащить хоть чуть-чуть голову. Они кого-то схватывают, чтобы вытащить свою голову чуть-чуть с помощью этой головы. да? Вот. Но это не работает. То есть ты тонешь вместе еще с кем-то одновременно. Нельзя при друге. Вопрос не в нельзя или можно. Здесь вообще вопрос не в нельзя или можно. Здесь вопрос в механизме. То есть человек сначала оправдывается, дальше что он делает? Он критикует того, против кого он совершил что-то неправильно. Вот и все. Здесь даже вопрос не в том можно либо нельзя. Каждый из нас так поступает осознанно, либо неосознанно, когда нарушает какое-то правило по отношению к кому-то. Вот, я продолжу демонстрацию. Так, поедем дальше. Значит, у нас следующее. Значит, с критикой мы разобрались. Дальше. Бегство. Есть такая ситуация, когда уже человек не может себя удержать. Люди уходят из-за своих собственных неправильных действий или бездействий. Я дам несколько примеров. То есть, бегство – это попытка удержать себя от причине вреда хорошим людям. Это просто он удерживает уже себя. Например, я видел ситуацию, когда муж настолько постоянно и регулярно изменяет хорошей, доброй, честной жене, что в один прекрасный момент уходит из семьи. И, то есть такие неожиданные уходы, когда ну, думаешь, вроде, блин, нормальный человек, а что он ушел? Он чувствует себя точно виноватым. Есть другие ситуации, когда человек видит, вот буквально недавно я говорил с одним руководителем одной очень известной компании в Молдове, он говорит, ты знаешь, вот человек уходит, он, он, он наш студент, он говорит, он, он от нас уходит, почему-то. Я говорю, ну давай посмотрим, почему. И оказалось, что не то, что он совершал что-то неправильно, он увидел у своих коллег, которые там подворовывают иногда, и он умалчивал это, знаете. Вот пока он это умалчивал, он делал себе хуже. Через некоторое время он понял, что не может молчать так, так долго. И Он решил либо ему уйти, либо это сказать. Но так как у нас, знаете, как в обществе говорят, есть такое ложное данное, где говорят, ой, не, не стучи, ну типа стукачок называют, знаешь, стучать. Это не значит стучать. Это значит сделать правильно так, потому что в дальнейшем эта же компания будет разрушаться из-за того, что... Ты делаешь что-то, кто-то из твоих коллег может делать что-то неправильное. Например, что действия понятные, бездействия дал пример, еще один пример дам бездействия. Я очень часто даю многим людям такой пример. К примеру, мы с вами, с кем-то из вас работаем в одном офисе. И мы знаем, что ручка, которая находится в офисе этой компании, принадлежит этой компании. Вы видите, вы ничего плохого не делаете. Но вы видите, как я одну из этих ручек кладу в карман вечером перед уходом домой. И говорю, ну, как бы моему сыну тоже надо делать уроки. И если вы видите это и молчите, то ваше состояние тоже ухудшается вместе с моим. У меня действие, у вас бездействие. Для кого реально это? Кто согласен, что так происходит? Плюсы в чате. Или, может быть, надо дать еще пару примеров, но потом забывает, кто его вытащил. Ну да, бывает такое. Хорошо. Для кого реально, что э, человек избегает только из-за того, что сам совершил что-то, либо сделал, либо бездействовал, значит, такой человек есть... Да, это не значит, что он плохой. Он этичен только, если он исправляет это, понимаете? Он этичен... Я вот Николаю дам коррекцию. Он этичен, потому что... Не потому, что он э, только тогда, когда он сам берет и исправляет, он подходит к этому человеку, слушай, друг, это не твоя ручка, положи ее на место. Вот, ну и иди домой без ручки, купи себе ручку, что же делать? У тебя нету пару денег на ручку? Ну, такое дело, да? Вот, а если он видит это, то он и промалчивает, такое часто бывает у нас в обществе, что человек промалчивает, вот, а в этом случае он делает и ему, тому, кто делает это неправильно, и самому ему, себе очень плохо. Поэтому, если честно, по-моему, избе по что боится, я не знаю. О чем вы, ну, напишите на русском, это чуть непонятно. а Вот, если честно, то это не про страх. Это просто есть много ложных данных в нашей стране, где люди считают, что там настучать, либо сказать, что это неправильно, это плохо. Хотя бывает иногда, что люди в страхе такое бывает. актавиан спасибо, что включили вашу камеру. Вы хотите задать вопрос? Нет? Ну хорошо. Ну вы можете оставить ее, я не боюсь. <двигаемся>, двигаемся дальше. Хорошо. Вот бегство для вас, пожалуйста. Мы двигаемся дальше. Следующий, то есть вот человек почему сбегает? Только из-за своих собственных неправильных дел. Я вам по секрету скажу, так добавлю сюда, что ко мне попадают на коррекции, такую, на такую тему, собственники компании, у которых ну, десятки миллионов долларов оборота компании то есть такие для Молдовы это огромные компании, известные компании. Вот, и им приходится это исправлять, если честно, они, ну, да любой человек не совсем приятно смотреть на то, что он сам сделал неправильно, особенно когда он критикует кого-то другого, это уже понятно. Вот, но такое бывает, и э, нельзя стать счастливым и с удовольствием делать свою работу, если ты сам делаешь что-то неправильное, что по твоему мнению это точно неправильно. То есть, если с тобой так поступили, что значит правильно неправильно? Для каждого человека, если честно, это абсолютно разные вещи. Вот. Но в нашем случае что значит неправильно? То есть, если вы считаете, что если бы вот так, как вы сейчас поступили, если с вами так, так же поступили, то это правильно, то для вас это точно, точно правильно. Если вы считаете, что если бы к вам применили то же самое, то это было бы неправильно, то точно неправильно. К примеру, если вы, например, сейчас не знаю, член какой-то команды, там, сотрудник, вы работаете какой-то компании, и вы опаздываете регулярно на работу. И представьте себе, что вы, не знаю, там, вы директор этой же компании, и ваш сотрудник опаздывает на работу. Вы считаете нормально, что ваш сотрудник опаздывает на работу, а вы ему за, эти, за это время платите зарплату. Вот в чем вопрос. Если вы считаете это нормальным, то окей, нормально. Если нет, нет. Кстати, по поводу забыл сказать вам по поводу бездействий. Есть такое правило, кто право изучал, кто был ну, юридический факультет, заканчивал еще что-либо, то знает, что есть такое правило в любом кодексе любой страны мира. Есть такое правило. Там написано так, что если ты был свидетелем преступления и промолчал, то ты становишься его соучастником. По-русски это называется молчаливое согласие. Поэтому вот такое бывает, я, наде... я как бы не то что надеюсь, я думаю, что вы такое видели. Кто видел такое, человек сбегал из-за того, что ну вот, сам натворил что-то неправильное. Можете... Может быть человек приходит, пишет заявление, ставит на стол, хороший сотрудник, кажется хороший, но потом выяснялось, что он чуть-чуть неправильно поступал, либо видел, как кто-то неправильно поступает. Для кого это реально, напишите плюсы в чате, пожалуйста. Я если могу сказать, ты чё? Нет, понятно. Плюс избегают. По. По-моему. По ага, понял. Хорошо. Хорошо. Спасибо за ваши комментарии. Спасибо за ваше подтверждение. Это очень ценно для меня, потому что я хочу, чтобы у нас был двусторонний диалог. Я продолжу. Так, значит, мы двигаемся дальше. По поводу закона бумеранга. Вы, наверное, слышали, что есть такой закон, что что-то возвращается. Значит, бумеранг имеется в виду агрессивное или разрушительное действие, против, совершенное против человека или одной из его жизни. Например, бумеранг возвращается чем-то плохим к вам только тогда, когда вы сами натворили что-то плохое. Не обязательно в этой области жизни. Например, я дам пример из своей жизни. Когда-то в детстве, я очень часто даю такой этот, свой пример из жизни, когда-то в детстве я катался на велосипеде, и мне хотелось один э, отражатель, а, катафот такой, который став, ставится на велосипед, который был у моего соседа, мальчика, который был, э, в соседнем дворе жил. Вот, и мне хотелось, но родители меня не покупали. И в один прекрасный день этот мальчик оставил свой велосипед без присмотра, и я украл этот катафот с его велосипеда. А, вот. И знаете, что было дальше? Да, вроде ничего страшного, да, но первое, что со мной произошло, у меня украли мой велосипед. Велосипед, не катафотки. Велосипед. Дальше. В моей жизни всегда что-то происходило неправильно с моим транспортом. То его кто-то ударял, кто-то его царапал. Я не попадал в аварию, меня кто-то. Что-то со мной, в мое направление, что-то неправильное происходило с моим транспортом. И где-то в прошлом году, если честно, я сам не мог понимать, но я смотрю, что-то. Уже, уже не могу понимать, почему это так происходит. Я начал искать, я нашел этот момент в своей жизни, вот, и понял, что именно оттуда это все происходит, потому что принцип бумеранга, он всегда работает. Если в вашей жизни, в какой-то области из вашей жизни что-то неправильное происходит, что вы считаете, что это регулярно, то есть это не просто разово, это постоянно к вам что-то не нехорошее приходит из этой области жизни, не знаю там. Жен, жену не можете выбрать, не знаю, с детьми не ладите там, сотрудники крадут там, ну еще что-то либо неправильно происходит в вашей жизни, в вашей компании, вот то знаете, надо найти что-то, что было первым сделанным именно вами неправильным, именно вами. Я, вы не, не переживайте, я не расстраиваюсь и не, не стараюсь вас расстроить, но знаете что в вашей жизни было сделано что-то неправильное вами самим, ми, да, что привело к тому, что к вам приходит что-то неправильное обратно. Вселенная так устроена. Если ты, сделаешь, ты делаешь что-то хорошее во Вселенную, то к тебе приходят хорошие люди, мед, знаете, как я называю, пчелы и все остальное. Если, и еще, знаете, я, есть один я, японский философ, или китайский, я не помню, он сказал так, Станьте лотосом, а пчелки к вам подтянутся. Только так это работает. Вот, поэтому если, кстати, кто заметил в вашей, в своей жизни, либо в жизни кого-то из окружения, что вот этот бумеранг все равно к этому человеку возвращается? Напишите плюсы в чате, я хочу посмотреть. Что делать после того, как я узнал об этом? Я понял. А мельник это, вы девочка, значит, если я правильно понял. Напишите ваше имя, чтобы мы знали, как к вам обращаться. Я вам скажу, как что делать. Хорошо. Про меня. Понял, Алексей? <с ris> бывает такое. Бывает. Еще и большими буквами написал. Понял. Кто заметил у себя, либо в окружении, что что-то ранее сделал неправильно, и теперь с этой области жизни к тебе что-то постоянно неправильное приходит? Может, били детей в детстве, сейчас эти дети не хотят вас слушать. Там. Или, может быть, против сотрудников. Это может отразиться на детях точно. Ну, да, кто-то называет это кармой. Сплошь и рядом. Отлично, я понял. Но это не хорошо, но хорошо, что вы это замечаете. Вот, поэтому мы двигаемся дальше. Так... Да, если для вас все реально, я двигаюсь дальше, значит, следующий слайд вам показан. Каким должен быть человек, который сможет набрать команду этичных сотрудников? Все очень просто. Закон жизни подобное притягивает подобное. Целостного и этичного человека, члена команды, способен заметить только целостный и честный человек. Знаете почему? Потому что для тех, кто совершает иногда что-то неправильное, Нормально позволить кому-то другому совершать что-то неправильное. Ну и само собой они будут притягивать к себе таких чуть-чуть неправильных, как он сам. А если человек правильный, то он всегда будет видеть, что кто то соверш... кто совершает правильное, а кто неправильное. И он заметит этого человека. Поэтому закон жизни таков, это даже не связано ничего с математикой, какими-то другими э, технологиями. Вот. Так работает. То есть... Э, Нельзя притянуть в компанию э, этичного человека, если в компании ведутся неэтичные дела. Вот и все. То есть не ищите, даже не тратите время, если вы и, и, знаете, что в вашей компании что-то неправильно происходит, либо у вас самих что-то неправильно происходит, а вы ищите себе в команду этичных людей. Так не будет. Такое не произойдет. Вот. У кого, кто заметил, что когда он начинает исправляться в какой-то какой области, к нему начинают приходить деньги, там еще что-либо. Понимаете, о чем я говорю? Кто заметил такое? Пожалуйста. Плюсы в чате. Плюсы в чате. Кто заметил? Ладно. Сейчас я... У нас тут есть одна желающая войти на вебинары. Так сильно... Так сильно рвется, вот я скинул ей ссылочку, чтобы она могла зайти. Вот, хорошо. Для всех реально, да? Сплошь и рядом. Октавиан. Минус. Нет. Знаете, кто пишет минус, то напишите, пожалуйста, комментарий, с вы, чем вы не согласны, либо что вы видели по-другому, чтобы мне было понятно. Понимаете, о чем я говорю? Очень прошу вас, чтобы мне было понятно. Может быть, что-то мы могли бы там донести еще новое. Вот-вот но облом. Хорошо. То есть подобное притягивает подобное, напоминаю. Если вы замечаете, что в вашей жизни, в вашей семье, в вашей компании проходит, происходит что-то неправильное, то знаете, весь, вся проблема происходит от, ну, любого члена команды. Может быть, вообще в команде не совсем все правильно. Это уже другой вопрос. Что происходит, почему происходит, это уже, ну, как бы, если надо будет, обращайтесь, мы можем провести вам личностную консультацию, протестировать персонал и посмотреть, откуда, что происходит. Но в целом, вот она, пожалуйста, вот ваша вам картина. Мы двигаемся дальше, раз для вас реально. Почему людям важнее быть правыми, чем делать правильные вещи? Человек. Пытается быть правым и сопротивляется тому, чтобы быть неправым. Речь идет не только о том, чтобы быть правым в чем-то. И не о реальном совершении правильных поступков. Суть в настаивании на правоте, которая не имеет никакого отношения к правильности поведения. Например, есть люди, которые продолжают повторять ошибку, доказав для того, чтобы доказывать, что ранее совершенная им же ошибка это не ошибка. Все нормально. Так должно быть. Вот что это? За, ну как бы, может быть, за собой замечали. Например, там руководитель компании считает, что, ну, к примеру, опаздывать на встречу можно. Вот. И, ну, и само собой, вы же помните принцип Бумеранга, к нему тоже регулярно, и его сотрудники, ну и все, кому он, все, кто к нему идут навстречу, часто опаздывают. Вот. Но в целом, идея не в том. Идея в том, что он продолжает доказывать, что это нормально так жить, что нормально опаздывать. Он продолжает сам опаздывать, продолжать и показывать, да я опаздываю, да, я опаздываю, все нормально, так жить можно. Понимаете? Вот о чем я говорю. Человек пытается быть правым и сопротивляется тому, чтобы быть неправым. Если честно, каждый человек э, хочет быть правым. Например, там, я дам пример из жизни. Еду я за рулем. И каждый раз впереди меня кто-то хочет, ну как бы, может быть не впереди меня, может быть впереди соседней машины, но кто-то, какая-то машина хочет обогнать меня и будет тут перекрестка на полметра дальше, раньше моей машины. Да не вопрос. Но понимаете, что, что происходит? Он просто пытается быть правым. Оказывается, многие водители, я заметил уже такое, многие водители считают, что если они едут не первыми, а вторыми, то они чуть-чуть тут не правы. Другая, другая ситуация. Может быть, я вам что-то задену за живое, но это жизнь. Я вам даю пример из, из обычной повседневной жизни. Например, официант Несет пачку тарелок, ну, такую кипу тарелок. И вдруг одна из них падает и разбивается. А, Но ну, он само собой оправдывается. Он говорит, ну, тарелки неровные, вообще бракованные. Зачем мы вообще купили эти тарелки в ресторане? Да? Вот. Ну, он знает, что уже совершил что-то Дальше, чтобы доказать, что тарелки неправильные, у него постоянно будет падать тарел, со столов тарелки. Он будет постоянно их куда-то ронять уже, Специально, чтобы доказать, что раннее действие было правильно, все нормально, он был прав. Понимаете, это способ оправ продолжать оправдать себя. Далее смотрите, на, на вашем слайде тут написано, все неправильные действия являются результатом ошибки, за которой следует настойчивое утверждение своей правоты. Вместо исправления ошибки, что означало бы признание своей неправоты, Индивидуум настаивает на том, чтобы данная ошибка была правильным действием, и поэтому повторяет ее. То есть человек не хочет исправляться, а хочет доказать, что раньше он все-таки был прав. Понимаете? Он продолжает для того, чтобы. Он не может признать, что он неправ. Да? Именно поэтому настаивает нас на том, что данная ошибка была правильным действием, и поэтому повторяет ее. Вот. Скажите мне, пожалуйста, кто мне может написать в чате? Кто видел такие ситуации в жизни? Ну, похожие, может быть. Я бы очень пообсуждал эту тему. Кто видел э, такую ситуацию в жизни? Я бы немного пообсуждал эту тему. Да? А, я прошу, чтобы вы написали такие ситуации, какие были, ну, примерные такие. Одним предложением несколько слов. Кто замечал, что человек совершает ошибку, а далее продолжает на своей... наставить на своей правоте, Потому что он был прав, потому что то было неправильное. Ну, может быть, в компании видели. Может быть, люди не хотели учиться, а потом делали ошибки и, доказ... и ну, как бы доказывать, что ну, и не надо было учиться. Что учиться? Все равно это, как бы, это оборудование плохое, там, либо это станок плохой, это машина плохая, ну и так далее. Кто замечал такие ситуации? Напишите, пожалуйста, примерчики вашей жизни, чтобы я понимал, что для вас реальна эта ситуация. Если кто-то хочет, может включить свой микрофон и прям дать примеры своей жизни. Прям я с большим удовольствием послушаю. Так, не хочу показаться на Золева, но у меня был такой напарник. Понимаю, Алексей. Ольга, если хочет уйти из семьи, то фокусируется на недостатках. Но это критика. Это критика. А знаете, меня интересует, где человек все равно продолжает доказывать, что он прав. Продолжать совершать ошибку. То есть он продолжает нарушать там что-то, либо что-то делать неправильно, доказывая, что ранее первое сделано неправильно, это, ну, это нормально. Вот. Слава Богу, что было. Ну, поздравляю. Смотрите, Алексей, не факт, что это слава Богу, если честно так вам скажу, потому что у большинства из нас есть такая, ну, как бы такая черта. Понимаете, о чем я говорю? Вот, поэтому не факт, что, что был хорошо, ну, как бы, ладно, бывает такое. Э, ребенок, например, там э, получил, кто-то хочет что-то сказать? Алексей, да? Да, да, да. Да, да пожалуйста. Алексей. Я извиняюсь. я ему благодарен за то, что он мне научил смотреть на людей с многих сторон, с больших сторон. А то я смотрел на него, как на как, как он хотел, чтобы я его увидел. А это неправильно. Надо, надо видеть человека не так, как он хочет, чтобы ты его видел, а его реальную, его реально надо видеть. Ну да, люди разные, и быть похожим друг на друга, как бы. Спасибо. Да, пожалуйста. Так, пережит к воспитанию людей. Ну, бывает такое. Кто видел такую ситуацию, может дать пример: человек настаивал на своей правоте, продолжая совершать ошибку. Например, я не знаю, учусь кататься на. Лыжах меня кто-то учит, показывает, объясняет. Я говорю, не, лыжи плохие, там они неровные, там еще что-либо. И продолжаю с них падать, продолжаю с них падать, но не хочу учиться все равно. Вот вам еще один пример. Я так и в своей жизни все вам даю. Но в вашей жизни могут быть свои примеры. Если вы можете дать, то я с большим удовольствием почитаю, и мы можем пообсуждать эту тему. Так, пишите, что Берет кредиты человек. Ну и в чем нюанс Елена Молчанова? Берет кредиты человек и что дальше? А, постоянно берет кредиты, да? И не может вернуть или в чем нюанс? Да, берет постоянно. Ясно. Так. И он что, у него трудности с деньгами всегда, да? Да, понял. Ну вот, пожалуйста. То есть человек... Не может научиться планировать, не, не хочет правильно сказать, и справиться, научиться планировать правильно свой бюджет так, да. И просто продолжает брать кредиты. и Ему всегда будет не хватать. Знаете почему? Потому что еще в кредитах он платит всегда больше, чем взял. Ну, вы же знаете, банки не существуют на том, чтобы мы обогащались, а чтобы кто-то другой, они обогащались. Так, утверждая что сетевой это, наверное, маркетинг это ерунда а сам живет бедно. Ну вот, пожалуйста. Ну да, молодцы. Хорошо. То есть примеры есть, всем понятно. Двигаемся дальше. Так. Такое бывает, люди часто так поступают. Откуда я узнал об этом? То есть я, эта информация не моя, то есть все, что я вам сказал, взято не из воздуха. Это мой опыт, это опис, описанные в этой презентации не является технологией. Это либо мое мнение, основанное на опыте работы с сотнями людей, или данные, взятые из брошюры «Целостность и честность» автора Рона Хаббарда. То есть есть два варианта. Либо я взял это, ну, как бы просто постоянно вижу, что так происходит с человеком, и, ну, это работает, но, если честно, это много материалов я взял именно с, этих, с этой брошюры «Целостность и честность», потому что ко мне многие руководители именно попадают на такие коррекции именно из-за того, что… Ну, такая жизнь, вот так у них было в, в жизни. По, кстати, люди могут совершать ошибки либо по знанию, либо по незнанию. А, вот. Очень часто люди совершают ошибки только из-за того, что, а, ну, не знают, что значит не знают. Например, я не знаю, что, не знаю, этот забор надо побелить в желтый цвет. И белю его в белый там. Например, да, но потом я узнаю, что это ненормально белить забор там не в тот свет. Вот. Но и понимаю, что это ошибка. Вот и все. Кстати, для тех, у кого есть такие трудности в жизни и замечают за собой бумеранг, то есть в каких-то областях постоянно какие-то вот трудности, постоянно куда вылазят проблемы. Вот перед вами мой номер телефона. У меня есть Viber, WhatsApp, Telegram, Messenger, ну и все остальное. Вы можете со мной связаться в индивидуальном порядке это индивидуальная консультация. Позвоните, я могу вам провести небольшую консультацию в бесплатно, для того, чтобы понять, что можно сделать. Но если это будет длительная какая-то процедура, то, конечно, извините, надо будет что-то заплатить. Вот. Но на данный момент, как бы: если честно, то это все можно исправить. То есть нельзя, не, нельзя оставить на потом все. Да? Нужно быстренько исправлять, потому что это, если это не исправить, то в дальнейшем у вас будет прямо, ну, в жизни много проблем. Как это происходит? Я дам пример одного бизнесмена, у которого, ну, сама компания стоила около 12-13 миллионов долларов. В Молдове, молдавская компания. Он пришел ко мне, говорит, вот есть такая проблема, говорит, банк взял больше, чем надо кредит, то есть неправильно рассчитал, он признался неправильно рассчитал кредит, не может отдать, и сейчас банк хочет продать его компанию, а его компания оказывается стоит в раз, ну как бы меньше, ну и, и вот все, что принадлежит компании, чем э, сам кредит, он взял в разы меньше, чем 12 миллионов. Э, и он говорит, вот постоянно банк что-то от меня высасывает, всю жизнь он мне говорит, всегда что-то они, они от меня хотят вытащить, вытащить, вытащить. И мы начали выяснять, начали искать, искать, искать, и мы нашли знаете, он в детстве, когда был в банке, при Советском Союзе был в банке, он нашел в банке 5 копеек. Знаете, при Советском Союзе была такая самая крупная желтая монетка, 5 копеек. И вот он нашел тебе 5 копеек, положил в карман, ну и что-то он там себе купил, я не знаю что, не принципиально. То есть он нашел, не спросил чьи это деньги, да, взял и ну и присвоил. Вот И он считал это очень неправильным делом. Он, по его мнению, считал это очень неправильным. Ну и что произошло дальше? Это было комом. Это не сразу так произошло. Но ну, у него в жизни начало что-то происходить с деньгами. В одной, в одной области, в другой, в третьей, в пятой, десятой. Конечно, он зарабатывал. Но не кайфовал от этих денег, прям гарантирую. Вот кто Для кого реальные эти примеры? Кто замечал такие ситуации в жизни, о которых я вам сейчас рассказываю? Пожалуйста, плюсики в чате, либо можете прокомментировать. Так, тут кто-то что-то написал. Значит, Николай нам пишет, человек берет деньги в долг и каждый раз возвращается по зданию, не заставляет привыкнуть к этому. Да, бывает такое. Продолжается совершать ошибку. Один клиент гарантирован. Понял. Алексей, понял вас. Ну, бывает такое, ну, исправим. Не, не, Нет ничего неисправимого. Берите во внимание, это, с этим нельзя жить дальше. Ну как? Правильно сказать, жить-то можно, но кайф от жизни будет в разы меньше. То есть, наверное, замечали, что когда делаешь нелюбимое дело, вот прям вот ты делаешь, и тебя прямо прет, и ты не хочешь, и тебе нехорошо, и ты... Ну, короче, не... и, и когда идешь на нелюбимую работу, то каждый день это каторга. Вот. И это все вот это вот так вот, то, то же самое с неправильными делами. Совершил неправильное, и в этой области начинает появляться куча проблем. Не знаю, там побил, ударил в детстве ребенка, считал, что бить детей нельзя. И вдруг, вдруг там нечаянно сорвался, ударил, не исправил. Вот. И потом дети проблемные появляются. Второе, пятое, десятое, неважно. Ну вот так вот и так далее. Если как бы правильно так подойти к этому вопросу, то честно вам скажу, здесь нужно, нужно всегда делать обмены. Например, что я сделал парнем, у которого я украл отражатель с велосипеда. Я поехал в город, где он, я даже не помню, как его звали, но я поехал в город, где я жил тогда, и подарил всем библиотекам этого района книги. Вот. Потом я провел несколько лекций в некоторых, нескольких учебных заведениях, бесплатно, несколько лекций бесплатных антинаркотических. Ну и сейчас постоянно постоянно стараюсь помогать этому городу, потому что ну как бы, во-первых, я там родился, это мое любимое место, где я жил, вот, и плюс обмен с превышением. То есть я даю, дал больше, чем даже взял, понимаете. Другой руководитель, который у меня проходил такую программу, он когда-то работал наемным сотрудником в, в валютной кассе, и он какую-то женщину обманул на 50 евро. Вот. И он, но он не знал, как ее найти, что сделать, и так далее. И он все, что он смог сделать, он взял, он знал, что только что она из-за города, то есть она не из Кишинева, из-за города, и то, что ей там больше 50 лет. И он купил, например, холодильник и поехал за город, нашел женщину, которой нужен холодильник, который за 50 лет, и она не живет на территории города Кишинева, и подарил ей холодильник, который стоил в разы больше, чем э, сам, э, сами 50 евро. Вот. Честная и целостная команда, это команда с при, при проговоренными правилами, правил, правильно я поняла. Ольга, вы знаете, по поводу бизнеса хочу сказать, не просто вот вы написали проговоренными, все, любой юрист вам скажет, что все, что не написано, это неправда. Во-первых, правила должны быть описаны и подписаны каждым членом команды, во-первых. Во-вторых, эти правила должны быть понятны. Замечали людей, которые читают правила, но ничего там не понимают, что-то поняли, что-то нет, ну и так далее. Вот. Это тоже важный момент. Поэтому э, правила должны быть обязательно и подписаны, то есть согласие должно быть человека соблюдать эти правила. И э, второе, что должно быть, они должны быть понятны. Я очень часто, часто сталкивался с ситуацией, когда ну, вот в моей компании сотрудник приходит на работу, там, ну и там, не знаю, как-то не так оделся, да? И я понимаю, что он просто не знает, либо не понял, да. Хотя как бы каждый сотрудник у нас изучает и подписывает эти правила. Но что-то он не понял. Мы садимся и разбираем, и находим, что он что-то там не понял. Вот и все. Вот наша компания, например, правило, что мы должны вот ходить в таких рубашках. Я сейчас вещаю из дома, вот, но я тоже на работе, получается. Я же работаю, вот, то я все равно в этой рубашке. У нас такое правило в компании. Ну, ну и так далее. Хотелось бы, чтобы в Кишиневе кто-то признал свои грехи и начал благотворить. Из депутата бывших имеется в виду. Значит, смотрите, по поводу критики по отношению к другим людям, вы помните, о чем я говорил, да? Давайте, кстати, давайте вернемся на нашу тему, к нашей теме. Я вам сейчас кое-что покажу. То есть, понятно, да, можете обратиться ко мне с этой темой, я попробую вам помочь. Где водятся честные и целостные сотрудники? Вот вам, пожалуйста, в любой семье, в любой команде, в любом месте, где люди хотят быть счастливыми и полезными в большинстве областей своей жизни, там они и водятся. В семье, где родители честные и целостные, там воспитаются целостные и честные дети. А в семье, в команде, в компании, где все правильно, где все этично, где не, не позволяется нарушать какие-то правила, воспитываются хорошие члены команды, которые точно Целостный, честный, ну и так далее. Нельзя найти хорошего, ну, правильно сказать, реже можно найти хорошего студента, который, обучая, который, правильно сказать, учится в университете, где преподаватели берут деньги за экзамен. Вы же сами понимаете. Вот. Потому что его как-то будут вынуждать, чтобы он платил. Понимаете? И когда-то он сорвется и заплатят, но я и буду делать здравствуйте. Вот. Бунезио -э на румынском, это значит, на молдавском, это значит, э, здравствуйте, добрый день. Вот. Я могу иногда пропускать какие-то непонятые слова, поэтому буду обязательно вам прояснять. Вот. Поэтому люди есть хорошие, главное... Ага, вот, следующий файл, слайд. С кого начать изменения в команде, чтобы она стала целостной и честной? Вот вам ответ, только с тебя. Нельзя изменить свое окружение, если ты сам... Ну, с рыльцем в пушку, так сказать, я называю, да, вот, нельзя изменить ничего в вашей семье, не надо пенять ни на кого в вашем окружении, пока вы с собой не справились, нельзя критиковать, ну, вы можете, конечно, критиковать, потому что это просто механизм, и это говорит о том, что, ну, где-то есть неправильное, либо вы видите сотрудника, который постоянно критикует, вы можете критиковать, но это говорит о том, что его целостность и честность нарушена, понимаете? Поэтому все изменения в любой команде, в любой семье, потому что это тоже команда, начинается с вас самих. Вы сможете поправить чуть, чуть жену, которая, например, там, не знаю, там, иногда ошибается, когда вы сами против этой жены исправили свою честность и правильность. Вы сможете исправить своего сотрудника, правильно, честно, не нарушая никаких каких-то, не принося какой-то вред сотрудникам. Только тогда, когда вы сами с этим сотрудником поступаете правильно. Только так это работает. Только так. Кто согласен с этим? Напишите плюсики в чате. Так, Николай человек не целостный и нечестный. Он это понимает. Угу. Хороший вопрос. Так, все сог... Так, Акториан согласен. Вас... А Алексей согласен миллион раз. Много плюсиков. Николай, хочу ответить на ваш вопрос, я повторю вопрос, если человек не целостный и нечестный, он это понимает, сейчас дойду до конца, у меня есть для вас и на эту тему ответ, вот, он, честные люди, то есть те, которые, ну, этичные, правильно сказать, те понимают, те, которые не с целью навредить, а понимают, что они делают что-то неправильно, они понимают. А есть люди антисоциальные, об этом, если нужно будет, вот э, э, мы я смогу вам скинуть. Вы попросите, пишите мне там на Viber, WhatsApp, еще куда-либо. Я вам скину ссылочку на один вебинар, где написано, есть люди, 20% общества вообще в таком состоянии, которые называются антисоциальные, которые делают плохо для того, чтобы выжить самому. Вот они делают плохо такие, да. Вот этих, этих людей, эти люди не понимают. Все остальные правильные, хорошие, добрые, искренние люди, они понимают, что они делают что-то неправильно. Если, смотрите, Николай, если человек оправдывается, то он точно понимает, что он делает неправильно. Если человек критикует другого человека, либо избегает с целью там, удержать себя от причинения вреда, то он точно понимает. Самые честные, хорошие и правильные люди уходят из компании по своей боли. Плохие люди продолжают быть в компании, вредить, разрушать ее. И не уходить. Поэтому уходят только лучше. Понимаете? Те, которые. Ну, я говорю, честные, правильно, этичные по себе, да? Вот, плохие. Так, Николай, наверное, человек, будучи лживым, может считать себя честным. Спасибо. Ага. Я дал вам ответ, да? Хорошо. Тогда мы двигаемся дальше. Так, ну вам понятно здесь себя начать. Личная целостность и честность – это роскошь, которую могут себе позволить только самые счастливые люди. Человек не может быть никогда счастлив, если, например, он, ну, он, например, он украл, ограбил банк. У него много денег. Давайте так посмотрим на ситуацию. Вот очень многие говорят, считают, что, большинство правильности считают, что если у человека много денег, то он счастлив. Нет. Я знаю людей, у которых миллионы миллионы не леев, а долларов, евро миллионера. Я попадаю к ним, на, вот они приглашают меня на какие-то консультации, чтобы я им проводил. Я прохожу три ряда охраны, чтобы добраться до этого человека. Как вы думаете? Он очень целостный и честный. Если он окружил себя триряда, ряда моей охраны, понимаете? Ну и всем остальным. Чего тебе бояться, если ты такой правильный и честный? Чего тебе боятся там? Вот. Поэтому это вообще роскошь, если честно, не просто для самых счастливых людей, но и для самых сильных. Не каждый человек сможет признать, что он где-то что-то неправильное совершил. Знаете, помните, быть правым все равно-то хочется, потому что когда я признаю, что я что-то совершил неправильное, то, блин, я же чуть-чуть не прав. Ничего плохого в том, что вы признаете, что вы сделали что-то неправильное, нету. Плохое в том, что вы в себе это держите и продолжаете накапливать этот снежный ком, который когда-то все равно стрельнет. Ко мне приходил на линии один полковник, я не буду называть кто, не будет честно, но ко мне пришел на линии, вот я протестировал одного полковника внутрь министерства, внутренних дел, и у него были вопросы именно с целостностью и честностью. Вот. И мы начали программу, начали исправлять тогда. Вот. Он увидел, что, как бы, конечно, он увидел, что ему надо будет посмотреть на те вещи, которые он в жизни совершал много неправильных. Вот. Ну, ему под 50. Блин, каждый из нас совершает что-то неправильно. Вот. И мы, Он только, только осознал это, увидел, что ему надо будет на это посмотреть. Он говорит, не-не-не, это не для меня. Не-не-не, я не хочу дальше идти. Все. И сбежал. Я говорю, смотри, я говорю, я тебе оставляю возможность вернуться, всегда вернись, ничего платить не надо, просто придешь, мы это доделаем до конца. Он говорит, хорошо. Он уходит и через полгода возвращается. Знаете, кем он уже был, когда он вернулся ко мне? Он уже был простым водителем, который работает на какого-то подчиненного. Еще он работал игрушником. вот. Знаете почему? Потому что ему уже нечего было зарабатывать, у него не было денег. Только из-за того, что вот он натворил что-то неправильно. То есть снежный ком настолько навалился после этого, что все. Вот. И среди вас есть студенты, я вам больше скажу, которые проходили у нас такую программу, которая называется «Целостность и честность». Вот. И если хотят признаться, можете признаться, написать какой-то отзыв об этой программке, которую мы проводили для вас. Вот. Как изменилась ваша жизнь, ну и так далее. Вот, так, кто-то у нас тут поднял руку. Так, Мариан. Вы хотите что-то спросить или вы просто среагировали? Так. Благодарю, нужно выйти. Ясно. Я человек буду счастливый. Ага. Вот, поэтому что могу сказать по этому поводу могу сказать одну вещь, что счастливым и сильным дорога к нам. Те, кто хотят остаться в таком состоянии либо ухудшиться, живите как есть. Ну, как бы вам решать. Что правильно, что неправильно для вас. Я никому не хочу навязать свою идею. Это ваше мнение. Так, ну все, дальше. А, кстати, забыл вам сказать. У нас в компании буквально вот на этой неделе стартует бесплатный курс по продажам, который мы хотим перевести на вариант онлайн, то есть в интернете. Реальная стоимость такого офлайн курса в нашей компании 500 евро за одного человека. Длительность этого курса где-то примерно 2-3 месяца. Значит, здесь процентов 10 теории и процентов 90 практики. Здесь очень много тренировок, практически упражнений, домашних заданий. Мы сейчас набираем две группы. Одна русскоязычная, другая, другая румыноязычная. Вот. В этой ком компании, в, этой, в каждой из этих групп не будут люди, которые продают одно и то же. Все будут разношорстные, разный продукт может по-разному продают, ну и так далее. Вот, вы не будете совпадать как-то областями. И мы сейчас а, набираем в эти две группы людей. И у нас осталось еще два свободных места в русскоязычной группе и три свободных места в румыноязычной группе. Это как бы, мы уже недели две набираем, только из-за того, что очень многие люди попадают к нам. А, ну, одинаковый род деятельности, мы просто, если уже человек есть записанный, то мы уже просто не берем человека. Вот. Обязательно только условия искренне желать измениться к лучшему в этой э, группе. Я вам сейчас вот прямо сейчас э, скину в чат, вот в чат, где мы сейчас общаемся, я вам сейчас скину э, ссылки для регистрации в эту группу. Если кто-то из вас хочет записаться на бесплатный курс по продажам, либо кто-то из ваших сотрудников, вы хотите записать этих людей на этот курс, то я вам прямо сейчас скидываю ссылочку чат и вы можете прямо сейчас брать по ссылочке проходить и записывать себя своих сотрудников на этот курс уже роще прошел курс проще прошел курс целостности честно он помог мне лучше разбираться в людях ага николай голыничев прошел курс целостность и честность. Он помог мне лучше разбираться в людях и правильно трактовать их поступки. Молодец, Николай. Вот я увёл супортичеком группа Румына. Так, Василий тут написал, что хочет участвовать в румыноязычной группе. У вас есть ссылка сейчас в чате для того, чтобы записаться на румыноязычную группу. Проходите по ссылке, записывайтесь. Ну и вперед, вперед. Мы вам озвонимся. Кто вот у вас есть ссылка, вы пишите русскоязычные, вот, пожалуйста, проходите по ссылочке и регистрируйтесь. Да, не проходите по ссылочке, не надо написать в чате, мы, у вас есть ссылочка, регистрируйтесь, вам напишут, позвонят, с вами поговорят на эту тему более подробно. Итак, мы движемся дальше, с этим курсом мы разобрались. Uh, и вот теперь у нас uh, следующий бесплатный вебинар. Помните, мы организовываем его для людей старше 13 лет, uh, для любого uh, сотрудника, для любого uh, для детей, для детей старше 13, столько то есть, 7 класса и выше для любого человека, 7 класса и выше, для девочек, для мальчиков, для студентов неважно для кого. И uh, я вам буквально сейчас я верну скину ссылочку на регистрацию вас либо ваших детей ну как бы может кто-то из вас друзей знакомых хочет зарегистрировать себя либо кого-то еще в эту на этот бесплатный вебинар то милости просим это очень классная тема он недолго длится он длится один урок 45 минут он очень классный веселый и очень, ну, такой сочный, важный, здесь не будет большой презентации, здесь очень много uh, практических примеров и жизни и так далее, очень веселые, дети прям балдеют от этого, вот. регистрируйтесь по этой ссылке, либо себя, либо детей и так далее, но мы еще, кстати, не закончили вебинар, вот, пожалуйста, да, проходите, регистрируйтесь, я двигаюсь дальше, вот, это у нас будет такая тема, 30 апреля а, в 12.30 я проведу этот вебинар для всех. Здесь соберутся, ну, я рассчитываю, не менее, не менее сотни человек, но мы можем принять до 1000 человек эту, на этот э, бесплатный вебинар, поэтому плюс берите во внимание, что если у вас есть друзья, знакомые за границей, которые говорят э, и понимают русский язык, то приглашайте их на этот вебинар, мы с большим удовольствием проведем и для них. Очень много взрослых прям записываются на этот вебинар, записываются родители, преподаватели, кстати. Если у вас есть знакомые преподаватели, которым ну, было бы важно, чтобы их дети, ученики были здоровыми, счастливыми и понимали, что произойдет с ними, если они начнут принимать наркотики, алкоголь и другие яды, то это для этого вебинар. Прям рекомендую. Очень крутая тема. Хорошо, я двигаюсь дальше. А, кстати, вот как это проходит. Я как бы по, по поводу себя помните, я вам говорил, что более 10 тысяч человек провел детей взрослых а, через этот вебинар э, семинар офлайн, то есть я вот перед вами много аудиторий, а также я, вот тут правый нижний угол, а, я в детский лагерь ездил, проводил а, такие вот. А, вебинары э, семинары правильно сказать это лекция даже да вот поэтому это очень клевая тема детям очень нравится они очень сильно оживляются они потом ну, как бы рекомендуют такие лекции кстати дети после таких лекций здоровые дети после таких лекций рекомендуют эту лекцию с другим детям представляете чтобы дети рекомендовали урок другим детям им должно очень сильно понравиться поверьте мне все двигаемся дальше да Значит, у нас есть заключенные договора о проведении таких мероприятий, то есть мы работаем с полицией, нам помогает полиция в проведении таких мероприятий. Вот перед вами э, подписание договоров с э, управлением полиции с левой стороны в верхнем углу, управление полиции Гагаузи, начальник самый главный полицейский Гагаузи с правом правым углу есть начальник то есть начальник инспектората полиции города Аргей района Аргеева из Молдовы потом вот снова еще полицейский главный полицейский района правый угол начальника полиции Шалданешт правый левый да правый угол внизу там управление полиции Резина и департамент образования района Резина. Мы тоже подписываем здесь договора. Так, по-быстрому. И напоминаю, что я, нам нужна ваша помощь. Я прошу вас, вот я вам сейчас скину еще раз ссылочку на это мероприятие, которое мы организовываем для детей. Вот этот вебинар, который хочу провести для детей. Я вам скину ссылочку, очень прошу вас поделиться, распространить другим детям, взрослым, родителям, преподавателям, ну и так далее. Нам нужна ваша помощь, потому что, если честно, нам помогают несколько руководителей из Республики Молдова деньгами. Чем? Для того, чтобы провести этот вебинар, нам нужна такой огромный масштабный семинар, нам нужна комната, которая стоит каких-то денег, то есть вебинарная комната, и нам нужно продвигать, делать рекламу в соцсетях еще где-либо. И это все стоит каких-то денег, малых, больших, не Вот, Поэтому, если вы можете а, помочь нам с продвижением, то мы будем с большим удовольствием а, быть, ну, как бы, желать этого и помогать. Потому что по-другому, без вашей помощи, а, ну, я один, понимаете? Вот. Есть пару руководителей помогает. То есть, что вы можете сделать? Пригласить ваших детей, детей, друзей, знакомых на лекцию «Вся правда о наркотиках». Ссылка на это мероприятие вы уже видите в чате. Поделитесь этим мероприятием в социальных сетях. Facebook, Instagram, Одноклассники. Вот. Попросите ваших друзей поделиться этим мероприятием с другими людьми. Сообщите об этой лекции учителями, директорам школ, в которых учатся ваши дети, знакомые. Может кто-то у вас директор школы, там, либо сам учитель. Кто захочет узнать больше, подробнее об этой лекции, может, какие-то документы нужны для подтверждения, что лекция хорошая, рабочая и нужна, вот, то а, обращайтесь, вот, контакты, я дам детали, может быть, текст лекции кому-то нужен, пожалуйста, с большим удовольствием поделюсь, покажу и так далее. Спасибо всем, кто уже начал регистрироваться, я вижу вас, вы регистрируетесь, а, молодцы, спасибо вам большое за, за быструю реакцию на это. Да, можно помочь и деньгами. Деньги нужны. Помните, я вам говорил на оплату хорошей комнаты и рекламу продвижение лекции. Готов отправить отчет по каждому полный отчет и чеки о том, куда на что пошли потрачены эти деньги. Потому что, ну, как бы мы, это не для заработка, мы это не зарабатываем. И вот теперь мы добрались до вопросов и ответов. И я останавливаю полностью эту презентацию. И жду от вас ваши вопросики и ответики, которые, ну, и от меня, от меня ответы на ту тему, на которую мы сегодня так яростно и достаточно долго обсуждали. Пожалуйста, ваши вопросы и ответы. Ну, и мои ответы. Готов. Включайте микрофон, если не хотите долго писать. Включайте микрофон и задавайте свой вопрос сразу напрямую. Октавиан, Алексей, Виктория, Елена, Дмитрий, Марян Василий, Катя. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Если вопросов нет, я могу двигаться дальше. Все понятно, да? Ну хорошо. Я постарался бы быть понятным сегодня для каждого из вас. Хорошо, тогда напоминаю, с вами была компания Мастер Подаш, и я, Вячеслав Богданов, был рад, что вы здесь были, что вы получили еще что-то чуточку разумности и полезной информации для улучшения вашей жизни. Если я для кого-то был полезен и я чем-то вам помог сегодня, то напишите ваш отзыв тут в чате, чтобы мне было понятно, что вам было полезно, что я до вас донес эту информацию, ну и так далее. Пожалуйста, плюсики. Плюсики, да, комментарии, желательно. Мерси, Октавиан, спасибо. Алексей, пожалуйста. Хотелось бы так более подробный ответ. Как бы, что вы узнали, может быть, что вам было понятно? Может быть, что-то новое осознали, бывает такое. Лекции. Что значит осознали? Вот услышали и поняли. О, блин, вот из-за чего все происходит. Со мной, либо с моими друзьями, знакомыми. Может быть, такое было. Пожалуйста. А пока вы можете, все доступно на все 100%. Понял, Алексей. Кто еще? У кого еще есть вопросы? Да, Катя, пожалуйста. Ага, вы аплодисменты, да? Ясно. Если вы хотите задать вопрос, можете задать его. Включайте свой микрофон и задайте свой вопрос, Катя. Либо, может быть, хотите что-то прокомментировать, пожалуйста, большим удовольствием. Да, Мариам. Где записывать вопросы, я что-то не могу найти. С правой стороны у вас да. есть… Вы с телефона, Мариам? Да, да, телефон у меня. Там есть место в телефоне, где чат написано, чат. Вот там пишутся вопросы. Но вы их уже можете не писать, а прямо сейчас задавать. Зачем писать, если можно задать уже? Да, правильно. Вот меня интересует вот эта антинаркотическая лекция угу. ваша. Да. да. Я зарегистрировалась тоже. Молодец. Вот. И как вот вы показываете там свои эти как видео или что-то у вас есть. Да? Презентацию? Презентация, да, презентация. Вот так. Вы видите теперь мою презентацию? Ага, да. Вот так я и показываю. Ясно. Ага, я поняла, да. Вот, пожалуйста. Вот. Да. Что-то еще. То, в общем-то, надо пользоваться компьютером, наверное, из с телефона не очень. Получается этим. Хорошо, давайте я дам комментарий. Значит, смотрите, Мариам, я просто знаю, кто вы. А, Мариам mm -hmm. такой же лектор, как я, и она ведет лекции в Грузии, в Твилиси, Тбили да? Правильно понимаю, да? да? Да, да. Вот такой же лектор, как я, она тоже ведет лекции. И я очень рад, что вы тоже подключились, вам удалось. Вы разобрались. Удалось, да. Конечно, Мариам, лучше ввести такие вещи с компьютера. Лучше всего с компьютера. А он тут более полноценная версия, тут все более демонстративно, более понятно, ну и так далее. Но, как бы по желанию, по вашему желанию. Сами решайте, как вам удобно. Но удобнее всего с компьютера. И очень желательно, если вы такие мероприятия проводите для детей, желательно, чтобы как бы, детям об этом было известно, а также оговаривайте все нюансы с родителями. Ой, звонок какой-то. Ну, давайте было. вы тогда ответьте на свой звонок, а мы поговорим дальше. Хорошо, кто-то еще хочет задать вопрос? Ясно. Значит, напоминаю, что с вами я, Вячеслав Богданов, руководитель компании Мастер Подаж. И мы близимся к завершению этого вебинара. И я даю вам еще пару минуточек для того, чтобы написать свои вопросы, если они есть. Если их нет, то мы близимся к завершению, заканчиваем сегодняшнее мероприятие. Очень рад, что вы с нами были. Очень рад, что вы были активны и задавали свои вопросы. Очень рад, что каждый из вас э, счастливый, радостный, ну и что-то понял, что-то осознал. Вот, и очень рад, что кто-то из вас уже успел записаться на лекции, кто-то на бесплатный вебинар, ну и так далее. Пожалуйста, мы очень рады. Кому нужна консультация, помните, я вам говорил, кому нужна консультация на тему целостности и честности, либо какую-то другую личностную консультацию. У вас есть, я прямо сейчас напишу еще раз, свой контакт в чате. Вот я прямо сейчас его пишу. На этом номере телефона есть Viber, WhatsApp, Telegram. Вячеслав Богданов. Звоните, пишите, спрашивайте. как Ага, вот. Октавиан спрашивает, как правильно привлечь сотрудников в компанию? Э -э, Октавиан, позвоните мне лучше, либо напишите на какой-то чат, я вам скину вебинар, у нас был такой на эту тему прям полный вебинар, не на 5 минут. Вот, и я вам скину, и вы посмотрите, если там не будет ответа, я вам проведу уже личностную консультацию. Э -э, если честно, так если мы посмотрим в основном на, на найм персонала, то э -э, во-первых, к найму персонала надо подготовиться, то есть нельзя набрать хороший персонал, если сама компания не готова к принятию хорошего персонала, во-первых. Во-вторых, нам персонала очень похож на продажу. То есть, в целом, как мы продаем? Мы продаем идеи о том, чтобы с нами работали. Когда вы составляете объявление, объявление должно быть продающее. Продающее кому? Тем, которых вы хотите найти. Когда вы проводите интервью, вы должны понимать и проводить интервью так, чтобы понимать, какой из вас из ваших, из этих кандидатов подойдет вам больше всего, ну и так далее. Это прям целые много этапов. И даже в этом вебинаре, который мы сняли бесплатно, вот нету всех деталей, потому что у нас, например, тренинг этот вместе со всеми материалами длится где-то часов 12-13 Вот, то есть два дня руководитель приходят на такой тренинг. Кому интересно? Пожалуйста, вот у вас есть контакты, пожалуйста, звоните, спрашивайте, я буду рад помочь, либо кто-то из наших сотрудников вам позвонит, поможет. А, кстати, вот вам отправляю ссылочку. отправляю ссылочку, знаете на что? Для того, чтобы вы могли оставить запросы и получить подарки, которые мы вам обещали, то есть презентацию, вебинары, все остальное, вы можете получить, зарегистрировавшись вот по этой ссылочке. Вот, пожалуйста, вам вот, ссылочка. Вот презентацию, видеозапись этого вебинара и так далее вы можете получить по ссылке. С большим удовольствием вам отправим. Всем хорошего дня, если вопросов нету, пожалуйста, Актувьян. Всем хорошего дня, побольше хорошего настроения, побольше положительных эмоций и чтобы каждый ваш сотрудник, вы, ваше окружение приносило вам каждый момент в вашей жизни только радость. И много-много удовольствия. Чаще всего ради этого мы и живем. Всем пока.